Добрый вечер дорогие друзья, добрый вечер дорогие соотечественники С вами снова я, Асхаб Алибеков, как вы меня окрестили, дикий десантник Сейчас у меня в руках Конституция Российской Федерации Я ее не просто так держу в руках, я ее изучал и посмотрел некоторые пункты, которые очень важны сейчас Я вот посмотрел, что президент России не может баллотироваться три раза подряд На третий срок не может баллотироваться, после двух сроков он их уже отсидел. Он сделал хитрую рокировку такую, но он отсидел два срока, и он сейчас на третий срок пошел. Центральный избирком, вас надо привлечь к суду за то, что вы сделали такую махинацию, за то, что вы пропустили президента. Я понимаю, что вы его боитесь, что боитесь Путина. Вы его пропустили, вы не имели права Путина регистрировать, потому что два срока он уже отсидел. А сейчас на третий пошел срок. Пусть неважно, какую рокировку он сделал. Это первое. Сейчас речь даже не только не об этом. Второе. У меня там спрашивают, ребята, вот, Асхаб, правда ли, что ты служил в спецназе, служил в десанте и так далее, и так далее. Да, я сейчас вам, как бы, подтверждение своих слов, правоты, я вот принес документы. Вот, удостоверение. Удостоверение. Видно? ведь Это удостоверение ветерана боевых действий. Я ее получил за участие, я когда служил в спецназе. Во время войны, вторжения хатаба на мою родную землю, на мой Дагестан Я пошел служить спецназ внутренних войск Был командиром разведроты, старшиной разведроты и пошел дальше служить В общем, за это удостоверение выучили Вот, видите, да? Чтобы вы поняли, что я никакой не боевик Это на всякий случай, если вдруг спецслужбы будут меня подносить Что якобы, нас же так всегда всех оппозиционеров подносят как боевиков Их надо очернить Ну, чтобы вы знали, что я нормальный парень, который служил в этой стране и любит эту страну Вот мой паспорт, гражданина России. Паспорт. Видно, да? Мой паспорт, гражданина России. Так далее, так далее. Военный билет. Видно. Военный билет. Корочки удостоверения. Все как положено. Состав воинской части и название воинской частей, где я служил. Видно, да? Вот. Это первое. И то, что я участвовал, тоже вот записано. Все, ну ладно, это немножко о себе вкратце я рассказал, чтобы вы поняли Это чтобы вам не сказали, что я там боевик Ладно, теперь у меня такое, такое предложение Вот мы друг друга все время хаем Мы, русские хаят кавказцев, понаехали виноваты во всем кавказцы Кавказцы ругают русских Потом евреев ругаем, черкесов ругаем, там нагайцев, китайцев Мы друг друга ругаем Народ, пора остановиться Какая разница, какой нация человек, если он патриот, если он живет в этой стране, это наш общий дом. Тут мои родители, тут мои покойные похорон, тут мои друзья живут. Я, я знаю, что русские парни есть и достойные, есть и трусливые, есть также и в моей нации достойные, есть также и трусливые. Они везде хорошие и плохие. Сейчас речь не об этом. Я вот предлагаю всем успокоиться, успокоиться, забыть все обиды и объединиться. Под одним знаменем у нас враг с вами, один общий, общий враг. Нам надо всем, русичам, горцам, горцы, я вас призываю помочь русским, объединиться с ним, Кто желает, кто смело кто считает себя мужчиной, кто не боится, объединиться под одним знаменем, помочь русским нашим братьям. Адыги, ханты-мансийцы, буряты, башкиры, тувинцы, все-все-все, чукчи, якуты, все, кто меня слышит, нанайцы, немцы. Евреи, всех я вам предлагаю объединиться под одним знаменем Я думаю, что есть порядочные евреи Все же согласны со мной, что есть порядочные евреи Артисты, музыканты, врачи, ученые Не будем же мы их обвинять, что они плохие Если кого-то ребенок заболеет, а хирург окажется, что еврей, он лучший врач Что, ты своего ребенка этому еврею не отдашь врачу? Я думаю, что отдашь, когда надо спасти ребенка жизнь. Какая разница, какой, ребен... какой врач лечит ребенка Главное его спасти, правильно я говорю? да? И то же самое наоборот это первое. Это я к тому, чтобы мы расовую неприязнь друг другу остановили. Десантники, спецназовцы, адекватные ребята, русичи, горцы, все, кто как бы ни назывался казаки, братья мои, давайте объединимся под одним знаменем. Поскольку славянских, э, славян проживает на территории России больше, значит они наши старшие братья. Мы должны объединиться под э, славянским знаком. Немножко гордыню в себе, немножко как бы спрятать, она нужно сейчас объединиться под славянским знаком и вместе с нами убрать нечистоплотных, коррумпированных э, чиновников во власти в, в Кремле, которые сидят, всех хапу, которые разоряют нашу страну, которые доводит нашу страну до нищеты, которые ссорят нас нацию на нацию. И чуть что сразу отвлекающий манер Взрыв самолета, где-то в Сирии, кто-то там, война, террористы. Какой-то пожар, это специально телевидение, алло, вы меня слышите, да, там работники телевидения, там все, кто первый канал, второй канал, я когда-то участвовал в слабой передаче, сам себе режиссер, когда-то повезло мне, я как-то выступал и выиграл передачу слабой мне телевизор влучал Алексей Лысенко, вы меня помните, привет вам большой, телевизор вылучали за слабой, я на экран на руках, там стоечку делал в высоком экране, ну это так, старая история я видел, как вы телевидение работаете. Вы делаете только шоу. Шоу. Вам нужно только шоу, рейтинги. Почему вы правду не показываете? Почему вы не показываете голодную женщину, голодных бомжей, которых у нас в России уже, по-моему, 20 миллионов? У нас там столько бедных людей, врачи, учителя. Все такую маленькую зарплату получают. Тот же сам. Чё? Никто не хочет это показывать. Показывают где-то там праздник, фестивали, там, э, музыка, концерты. Вы нас... Баранов не делайте, ладно? Зомби из нас не делайте. Русичи, лидеры русичев, братья мои, если вы меня сейчас слышите, горцы, чеченцы, мои друзья, братья мои, дагестанцы, карачаевцы, адыги, башкиры, все, кто меня слышит, братья, давайте объединимся, забудем обиды друг против друга, объединимся и сметем к чертой бабушке эту коррумпированную власть вместе с нашим президентом. Который нам мешает жить, который уничтожает нашу нацию Еще пару-шесть лет таких лет вы, Я вам увер... я уверяю вас, если еще Путин просит столько времени Который незаконно захватил власть Он говорит, он боится Майдана, он сам Майданом пришел к власти Ельцин сделал Майданом власть, он захватил Если сейчас Путин еще будет сидеть, за эти шесть лет я уверен Что Россия станет меньше на 30-40 миллионов, если не больше Почему такие суммы? Мне уже много лет, я прекрасно знаю, как это все происходит, как они скрывают. Я видел, я ходил специально по многим кладбищам, я клянусь вам, там столько людей умертых лежит просто так, от голода, от холода, от наркоты. Это Путин все делает, это его власть, его команда все делает. А за ним кто-то стоит, сто процентов за ним кто-то стоит, какие-то олигархи, это однозначно. Вот надо всю эту верхушку смести. Русичи, горцы с вами, братья мои, если вы хотите со мной выйти на связь, можете написать в инстаграмму. Вот сюда. Или по моему номеру позвоните мне. Лично позвоните на мой номер телефона. 8-961-538-3025. Это мой номер телефона. Если считаете нужным, позвоните, пообщаемся на эту тему. Я уже привык, когда провокаторы звонят. По барабану, я их не боюсь. Слава ВДВ! Пока, братья мои!